Итак, доброго дня. Видео по функционалу CRM-системы Tilda CRM. Переходим в Tilda по ссылке. Tilda, логин. Вводим свои данные. Ну, я отправлял на почту, не на почту WhatsApp. Сайт. Так выглядит наш сайт. И вот раздел CRM-системы. Важно понимать, что... Все формы сайта сейчас привязаны к CRM-системе. Каким образом это происходит? Откроем в отдельной вкладке, откроем э, страницу сайта и э, перейдем к форме какой-либо, которая есть на сайте. Ну, Допустим, форма квиза, форма заказа обратного звонка и здесь разделе «Контент» есть, стоит две галочки, тильда uh, CRM и uh, ML. Это значит, что данные сервисы подключены к форм, этой форме на сайте, они подключены к остальным формам. Изначально, когда uh, сайт создается, они не подключены, их нужно по подключать в, раздел, в разделе интеграции. Uh, на данный момент они функционируют. То есть есть CRM, все данные, которые в форме заполняются, к форме подтягиваются, они отправляются одновременно и в CRM-систему, и дубль уходит на электронную почту. Ну, на электронной почте удобно все отслеживать, оперативно в CRM-ке удобно все ввести. Итак, каким образом это реализовано? Перейдем в саму CRM-систему. Вот раздел CRM, переходим сюда. Я здесь уже ввел базовые настройки. И выглядит таким образом. То есть здесь может быть несколько CRM, каждая CRM-система может быть привязана к своему сайту. Каким образом вот это выглядит здесь? Что есть? Вот эти вот колонки, это вид, это этапы воронки продаж, которые я уже настроил. Здесь есть вид такой колоночный и есть табличный вид, где в строках будут идти записи, которые необходимы. Удобно переключаться между этапами воронки продаж. Опять же, их можно настроить. Сейчас я это покажу, как сделать. Все новые заявки попадают в раздел «Входящие». Их можно переносить, либо перетаскивать в другие разделы, каким образом. То есть поработали, с клиентом дозвонили, не дозвонились – перенесли в раздел «Перезвонить». Перезвонили, пообщались, либо отсюда сразу отправили коммерческое предложение, либо по-другому как-то назвать этот раздел. Более понятно, что человек уже получил информацию, переваривать ее, и нужно с ним связаться. Назначаем в карточке контакта дату связи. Сейчас пройдемся именно по полям карточки контакта и покажу другие настройки. Раздел «Настройки». Вот ну, раздел настройки. В этом разделе мы можем корректировать данные, которые есть в, во всей CRM-системе. Ну, название CRM-ки — это одно поля, что имеется под разделом поля. Поля — это те данные, которые будут в карточке контакта и которыми мы, в принципе, будем управлять. По умолчанию идет email. Имя, телефон и дата поступления заявки. Их можно редактировать название, либо удалить необходимые. Вот эти я уже добавил. Название формы – это с какой формы заявки именно поступает контакт. То есть будет видно, это форма заказа обратного звонка, либо при ответе на вопросов после прохождения квиза, либо это форма, которая всплывает при попытке ухода к сайте, форма захвата. Также я добавил данные, которые характеризуют данные рекламной системы, то есть здесь будет по-английски UTM, данные UTM-метки, которые можно будет посмотреть и понять, откуда реклама, из какой рекламной кампании, из какой рекламы она пришла, то есть название. Название компании, название контента, то есть каких креатив. Это больше для анализа, для меня, ну и для понимания, откуда поступила заявка, чтобы, может быть, использовать это с, в общении с клиентом. А, поле, когда связаться. А, тут у нас число, сейчас отредактируем. Любое поле можно отредактировать. Тип число. Мы поставим а, тип дата. Можно поле любое сделать обязательным. Это удобно, когда в CRM работает менеджер, а, и он не может сохранить карточку контакта, что перенести на следующий этап, а, до того, как не поставить дату, следующую дату связи. Это удобно, потому что часто менеджеры забывают. То есть я добавил, когда связаться. То есть типовые поля сделки, которые удобно вести, и комментарий Ну, Комментарий. Тут можно ввести все любые данные вручную, которые понадобятся для ведения клиента. Итак, дальше с этим закончили. Этапы. Это именно этапы воронки продаж, которые можно также редактировать, переносить, удалять, менять местами и так далее. То есть можно их здесь менять местами, можно прямо там за этим полем их передвигать, что очень удобно, и после нескольких итераций приходит понимание, каким образом лучше их расположить, либо что добавить, что убрать, чтобы воронка была понятной и простой, и работоспособной. Здесь можно добавлять этапы по умолчанию, здесь было два этапа, входящий и архив, то есть входящие Поступает заявка и архив, мы эту заявку туда можем перенести, если мы с ней отработали, она нам не нужна, либо это неудачный какой-то лид пришел, непонятный, нам не нужны, либо некорректные там данные, мы его можем поместить в архив. Тут можно добавлять этапы, допустим, можно а, добавить этап, да, связаться повторно, а, там, оплата, отправить договор и все, что можно сюда вписать. Также поля можно обозначать отдельным цветом, чтобы визуально можно было оценить. Иногда это удобно сделать. Действие, которое здесь есть, следующим это удалить список. Удалить список — это полностью удалить данные CRM-системы. Сотрудники. Здесь можно подключать сотрудников, которые зарегистрированы на Кильды, и выдавать им права доступа, что очень удобно при администрировании менеджеров. Но экспорт поля можно скачать все данные в формате табличном и куда-то экспортировать, если это нужно. Отправка писем. Если у нас заполнено поле email, то при подключении определенного сервиса мы можем запускать рассылки прямо отсюда. Это очень удобно, но не всегда нужно, когда email не обязательно в общении с клиентами. Что касается поля сайта, подключить лист к сайту. Этот э, лист уже подключен к сайту, поэтому здесь делать ничего не нужно. Файлы. Здесь мы можем настроить интеграцию с Google диском для того, чтобы выгружать определенные данные с CRM-системы, если это необходимо прямо туда автоматически, чтобы не копировать. Либо для передачи в другие сервисы. Но это как бы более продвинутая штука, и ей не обязательно пользоваться на первоначальном этапе. Итак. Основные этапы, что можно здесь редактировать, это поля. Они будут в карточке контактов. Сейчас в карточку контактов перейдем и посмотрим, как там работать. И этапы воронки продаж. Также сотрудники, если подключаем менеджера, который работает. Здесь вид. Мне наиболее удобен вид Kanban, а не табличный. То есть именно вот такой, потому что когда приходит заявка, она сюда падает, можно ее просто перетаскивать вручную, захватив сейчас, создадим новую заявку прямо отсюда. То есть можно это сделать и здесь, чтобы ввести старых клиентов и добавлять сюда новых клиентов, которые не попадают не через сайт, а, допустим, пишут в WhatsApp. Нажимаем «Добавить заявку». Тут у меня автозаполнение стоит. Нажимаем «Входящие», заполняем email, если нужно, заполняем имя, допустим, Федор Иванович к нам обратился, номер телефона. На название формы здесь не нужно, это автоматически подтягивается из формы. Здесь можно ввести данные, допустим, источника WhatsApp и комментарий. Там отметим поле, когда связаться. Допустим, завтра попросил комментарий, запросил условия. Все эти данные э, сохраняются после того, как нажмем «Добавить заявку». Вот таким образом выглядит э, карточка с вернутыми. Если мы ее откроем, то увидим, что у нас здесь те данные, которые мы э, заполнили. Также появилась возможность написать письмо и удалить. Также мы видим э, контакты. Э, можем открыть карточку контакта, ввести дополнительные данные, которые есть по умолчанию здесь. То есть а, это именно карточка контакта. Можем адрес, если надо, а можем не вводить. А, можем добавить комментарий а, прямо здесь, добавить снизу. Это удобно, когда мы ведем какие-то а, какие отметки и ведем клиента по истории. Допустим, он сначала запросил данные, мы его перенесли на перезвонить. Второй перезвон состоялся, мы ему отправили еще данные. На третий перезвон мы его закрыли на встречу, на приход в офис, и это занесли сюда. Это очень удобно, потому что когда становится много клиентов, здесь мы можем видеть всю историю событий, потому что ну, всех не упомнишь. Также здесь можно прикрепить файл. Это удобно, когда есть какие-то э, документы, и нужно их э, хранить э, в карточке контакта. Это тоже удобно. Итак, что мы можем сделать? Мы можем прямо из карточки контакта, мы пообщаемся с человеком, и можем пере перевести его на этап следующий, который необходим, путем выбора статуса заявки. Вот здесь вот. Там, допустим, мы от отправить договор. Нажимаем «Сохранить», и он автоматически у нас переходит на этап «Отправить договор». Таким же образом мы можем сделать и отсюда, просто нажав и перетащив. То есть исходящие мы да, перетащили на следующий этап «Отправить коммерческое предложение». Это тоже очень удобно, и можно это сделать. Здесь, видите, функционал есть «Скачать список», «Удалить список», «Перейти в корзину». Это есть удаленные данные здесь. Также мы можем добавить заявку, вот здесь вот плюсик стоит, на каждый этап продаж, который мы хотим. Допустим, мы где-то забыли, либо у нас есть отдельный список в блокноте. Мы понимаем, что на этапе «Отправить договор» у нас находится еще кто-то. Мы его сюда вручную заносим и он сразу потягивается в раздел «Отправить договор». Также мы можем отменить последнее изменение заявок здесь этой кнопочкой, что тоже очень удобно бывает в некоторых случаях. Здесь есть выпадающий список. Если у нас есть другая CRM-система, между которой мы хотим переключаться, допустим, у нас есть два-три сайта а по двум свежим направлениям либо по разным, мы можем тут вести эту деятельность прямо здесь с разбиением на сегменты пользователей. В принципе, это обзор основного функционала. Очень удобно, на мой взгляд, демократично, без излишеств и очень функционально. То есть как раз то, что нужно. То есть берем, работаем с клиентами прямо здесь, сохраняем всю историю, а если не нужно, удаляем. Ну, на этом, в принципе, все.